В каждом из этих домов жили люди, мужчины и женщины, дети и старики, обыкновенные люди, такие же, как мы с вами. И как те, которым удалось спастись, которым повезло. Повезло ли остаться в живых, чтобы хоронить самых близких, оплакивать, вспоминать, вспоминать, вспоминать свою Палестину? Эта земля сейчас на особом счету у мира. По отношению к ней сегодня измеряется совесть, равнодушие, человеколюбие и жестокость. Так или иначе, в судьбе этой земли участвует почти весь мир. Вспомним историю. Историю народа и его земли. Совсем недавно. Этой карте немногим более 30 лет. Палестина обозначена на ней зеленым. Цветом олив, пальм, виноградных плантаций. Точка в центре Иерусалима. мира, библейская столица, в которой веками бок о бок жили люди многих национальностей и различного вероисповедания, мусульмане, христиане, иудеи. Жили бы и по сей день, если бы не сионисты. Именно здесь, рядом с этой стеной плача, решили они построить национальный очаг. Именно эта земля понадобилась им для создания государства Израиль. Народу без земли, землю без народа, заявили они, будто и не было здесь полутора миллионов арабов. И послали к берегам Палестины корабли. Среди переселенцев были специально сформированные отряды, похожие на штурмгруппы. Вот они. наивные хлебосольные арабы. Они встретили пришельцев как двоюродных братьев, не подозревая о том, чем ответят те на их гостеприимство, не предполагая, что судьба всех палестинских арабов, судьба их земли, давно предрешена, спланирована теоретиками сионизма. Практики начинались с обыкновенного захвата, с колючей проволоки, с пулеметов на вышку. Разумеется, от вероломных арабов. Но это было только начало. Когда число евреев-переселенцев перевалило за полмиллиона, в дело вступили специально обученные отряды террористов. Резать, убивать, жечь. Хладнокровно, без жалости. В ночь на 10 апреля 1947 года всего через полгода после Нюрнбергского суда над фашистами нынешний лидер Израиля Минахем Бегин со своими единомышленниками просто вырезал целое селение арабов дейр есин 254 человека. Это кровавое событие стало эпиграфом летописи нового государства Израиль спустя месяц провозглашенного бен -Гуриона. Торжественный акт словно подбил масло в огонь. Началось буквальное истребление, изгнание арабов. К концу 1948 года 60% территории, отведенной Организацией Объединенных Наций для Палестинского Арабского Государства, захвачено Израилем. Перемирие, наконец. Нет, захват новых территорий, новые акты агрессии. Стена огня и плача росла и двигалась на север, на юг, на восток. И вот уже карта июня 1967 года. Нет ни не Палестины, государства Израиль и захваченных им территорий. Вот это и есть сионизм в действии. Спустя 25 лет после начала, после резни в Дыре и Сине, Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций наконец определила реакционную сущность этого явления. Сионизм форма расизма, расовой дискриминации. С расизма начинался и фашизм. В 1967 году число официально зарегистрированных палестинских беженцев достигло без малого полутора миллионов. Они уходили в Иорданию, Ливан, в песке Синая. Запиши мое имя, история, в свою книгу. Засвидетельствуй время и расскажи обо мне грядущей эпохи моими собственными словами. Обещай и не наруши обещание, что никогда не забудешь меня. Запиши мое имя, история и помни мои черты. Не пиши беженец, никто, пиши палестинец, араб. Был у меня дом, пристанище, небольшой огород и колодец. Я построил его собственным трудом, в поте лица своего. Жил, мне всего хватало. Помни, имя мое – Палестинец. Не ношу иного я звания. Мой удел – палатка в поле. А ведь я живу в век атома. У меня нет никакого паспорта. Даже не признается, что я существую. Запиши историю. Запиши историю человечества. Ведь был у меня дом, пристанище, я построил его собственным трудом. В поте лица своего жил, мне всего хватало. Эту песню и эти картины написал Ибрагим Хасан Ханан, палестинец. У него были отец, была мать, был дом и фруктовый сад. Тридцать лет назад израильские солдаты изувечили его ноги. Потом паралич, шесть лет в госпитале ЮНЕСКО, и все-таки неподвижность. По памяти он пишет пейзажи своей Родины, сцены из жизни своего народа и с той мирной жизни. Запиши история, запиши история человечества. Мой удел палатка в поле, а ведь я живу в атома. У меня нет никакого паспорта, даже не признается, что я существую. Искусные ремесленники и земледельцы оказались оторванными не только от родины, но и от всего того, что составляло смысл их жизни. Руки жаждали дела. Но разве могли эти жалкие клочки насаждений заменить их плантации, сады, виноградники? Так продолжалось 10, 20, 30 лет. Как же все это могло случиться? Вероломство, предательство, циничное нарушение договоров, попрание прав целого народа. Что же весь мир, международные организации, молчали? Нет, даже действовали. Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций учредило специальное Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам. О размерах этой помощи можно судить только по одной цифре. Детская смертность от недоедания и недостатка врачей достигла 32%. Каждый год все та же Генеральная Ассамблея возобновляла резолюцию, призывающую к возвращению палестинцев на собственную землю. Арабы надеялись, что но богом избранные не думали отказываться от награбленного. Они оседлали самую доходную эмоцию человека – страх. Они делали все возможное, чтобы парализовать волю палестинцев. Но посеявший ветер должен был пожать бурю. Рано или поздно. Палестинские партизаны. В 1964 году создается организация освобождения Палестины. Возникают первые отряды Палестинского движения сопротивления. Это было начало. Палестинский народ взялся за оружие. Он понял, только так можно вернуть себе родину. 21 марта 1968 года сражение при Каране. Израильские войска, предпринявшие было тремя бронетанковыми бригадами при поддержке авиации Рейд в Иорданию, были здесь на голову разбиты арабами. Долгожданная победа. Подняла дух палестинского народа, но и вызвала ответную реакцию сионистов. Раздаются голоса о дальнейшей экспансии в арабском мире. Из всех возможных продолжений Израиль избирает эскалацию. Но сначала демонстрация перед кино и фотокамерами. Вот какие бедные мы и несчастные. Бандиты-палестинцы вынуждают нас вооружаться, даже женщины-девушек. Все на защиту обретенной Родины. Только ли на защиту? Вооружаться, вооружаться, вооружаться. Закупать вооружение. Собирать, строить самолеты, ракеты, танки. Больше, больше, больше. Так, чтобы хватило не только на палестинцев, на всех арабов. Чтобы при случае накрыть и Ливан, и Сирию, и Иорданию. Откуда же черпал Израиль Весь этот ассортимент современного оружия, где брал средства, секретов никаких, все делалось откровенно. Капиталы шли отсюда, из сейфов могущественных банков Соединенных Штатов Америки. Давний союзник и покровитель сионизма, американский империализм, не скупился на оборудование собственного форпоста на Ближнем Востоке. В арабских странах ширилось движение протестов. В посольствах Соединенных Штатов Америки звенели и сыпались стекла. Но Американо-Сионистский Альянс тем временем разрабатывал новые планы подавления палестинского движения сопротивления. Эти бомбы предназначались не палестинцам, вернее не только палестинцам. Пусть вместе с ними пострадают ливанцы, иорданцы, сирийцы, и тогда... Арабы руками арабов. Так начинался новый виток палестинской драмы. По классическим схемам колониальной политики империализма. Чем воевать самим? Столкнуть, спровоцировать на междуусобную войну другие народы, племена, социальные группы. Пусть разбираются сами. Правые, левые, христиане, протестанты, северные, южные. Испытанная верная политика. Один из красивейших и богатейших городов Ближнего Востока. Бейрут, столица Ливана. Еще несколько лет назад, средоточие банков, центр туризма и международной торговли. Какой астролог мог предсказать нынешнюю его судьбу? Какой пророк мог увидеть здесь провалы вместо окон, Кровь на стенах, тротуарах и запах гари вместо свежего воздуха Средиземного моря. А начиналось все так. С уличных провокаций неизвестных лиц, поджогов. Потом вот так, с прямого нападения израильских диверсантов-террористов на берутский аэродром. Потом убийство известных деятелей Организации освобождения Палестины. Террористы по-пиратски ночью врывались в их дома, расстреливали целыми семьями, не щадя детей. Так были убиты Камаль Насар и его товарищи, видные представители палестинского движения сопротивления. Велик список жертв государственной политики Израиля. Известный журналист и писатель Гасан Канафани. Бомба взорвалась, когда Канафани поворачивал ключ зажигания автомобиля. именем Гасана Канафани назван детский сад, который организовала в Берутии вдова писателя Анна Канафани. Датчанка по национальности, Анна приехала на Ближний Восток в 1961 году. Здесь познакомилась с Гасаном Канафани, стала его женой, помощником и его вдовой. профессии детская воспитательница Анна взяла на себя обязанности матери для детей потерявших своих родителей палестинцы будут живы до тех пор пока они не забыли что они народ писал канафаль наша задача сохранить культуру и традиции народа палестины воспитать молодое поколение борцов за правое дело. В этих орнаментах и костюмах, как в полотнах художника ибрагима хасана Гнаа память о родине, о земле, которую этим девушкам видеть не довелось. Тридцать лет Для человека это много, а для народа, насчитывающего многовековую историю, сионисты убеждали мир. Палестинцы, как народ, самораспустились. Они где растворились, ассимилировались в приютивших их арабских странах. Перед вами доказательство обратного. И это тоже доказательство. Организация освобождения Палестины – реальность. Отряды палестинского движения сопротивления – тоже реальность. За годы своего существования Организация освобождения Палестины получила широкое признание на международной арене как законный представитель арабского народа Палестины. Народ, которого якобы нет и никогда не было, через Организацию освобождения Палестины заявил о том, что он не намерен отступиться от своего права на родину и свое государство. Нам предстоит длинная и жестокая битва. Но в то же время мы, представители палестинской революции, уверены, что отобьем все эти атаки, которые направлены не только против палестинского народа, не только против ливанского народа, но и против всей арабской нации, против всех прогрессивных сил в мире, потому что то, что происходит в арабском регионе, оказывает непосредственное влияние на все международное положение, на международное согласие, оказывает непосредственное влияние на безопасность в Европе и в мире. Отсюда исходя, мы должны быть очень бдительны по отношению к этим опасностям. Да, наши палестинские силы оказали героическое сопротивление агрессии и перевернули военные расчеты израильских захватчиков, нанеся им мощные удары, в результате которых противник понес большие потери. Это было признано им самим. В конце 1974 года на трибуне Организации Объединенных Наций впервые появился посланец палестинского народа. Это был акт признания. Только делегация Израиля отказалась выслушать Есира Арафата, председателя исполкома Организации Освобождения Палестины. Выступая здесь, Арафат подчеркнул, в признании мировым сообществом прав арабского народа Палестины большая заслуга принадлежит не только собственной стойкости палестинцев, но и всем тем, кто встал на их сторону в справедливой борьбе и прежде всего социалистическим государствам. Точка зрения Советского Союза, говорил генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев, хорошо известно. Единственный надежный путь к прочному миру на Ближнем Востоке, это полное освобождение всех оккупированных в 1967 году арабских земель. Реализация законного права арабского народа Палестины на создание своей государственности на самоопределение. Вот такое же солнце, такое же небо и над землей палестинцев. И такое же море омывает берега их родины. В Биеруте все тревожнее. Палестинцы организуют охрану своих лагерей, чтобы избежать новых провокаций сионистов и их лучших в Ливане друзей, правых христиан. Это правые христиане. Правые. Все остальные, особенно палестинцы и сочувствующие им, неправые или бесправные. Без права на землю, на воздух, на жизнь. Так научили их сионисты и агенты центрального разведывательного управления. Научили думать, стрелять, поджигать, резать, прячась за масками натравили, как полагается, христианам. Начали без повода. Просто взяли и расстреляли вот этот автобус с людьми. Провокация стоила жизни 26 ни в чем не повинным людям. Это началось весной 1975 -го. Вот так изо дня в день. С одной стороны правые христиане, поддерживаемые Израилем, с другой палестинцы и национально-патриотические силы Ливана. Посредине и везде мирные жители Бейрута, лагеря палестинских беженцев. Впрочем, это не полный список участников драмы. За спиной, а то и рядом с правыми, все это время были истинные вдохновители бойни, сионисты. В сущности правые были лишь исполнителями в той пьесе, которая писалась и ставилась в Тель-Авиве. Оттуда шло оружие, боеприпасы, инструкции. Сверхзадача была предельно проста. Ослабить, а лучше уничтожить совсем палестинское движение сопротивления. Для этого стрелять всех подряд, вооруженных и безоружных. Одна из самых страшных трагедий последних лет расстрел Тель-Заатара лагеря палестинских беженцев 30 тысяч человек оказались в кольце блокады на площади в один квадратный километр артиллерия, танки два месяца расстреливали защитников тель затара а заодно и всех остальных это был самый страшный геноцид использовались все мыслимые и немыслимые методы. Только дважды Международному Красному Кресту удалось добиться минутных передышек для вывоза раненых и маленьких детей. Уцелевших детей. Когда, наконец, оборона рухнула, правые ворвались в лагерь и безжалостно уничтожили всех. Всех, кто держал еще оружие и кто мог взять оружие в руки через год, два или пять Это моя мама. Мы жили в тель затаре Мама пошла за водой для нас. В лагере не было воды много дней. Когда она возвращалась, выехал танк и убил маму. Меня сразили. «Займи мое место». Товарищ мой по борьбе, возьми винтовку. Не бойся крови проливаемой. Взгляни, мои губы навек сомкнулись. Взгляни, мои очи не видят света утра. Но я не умер, я существую. И раны взывают к тебе. Возьми оружие, товарищ. Узнаешь битвы огонь. Пусть твой голос звучит на батом, Пусть зовет, как голос народа, к борьбе. Сколько людей погибло в этой братоубийственной войне? Палестинцев и ливанцев, мужчин и женщин, стариков и детей. Обыкновенных людей, как мы с вами. Как те, кому удалось спастись. сверстников уже погибло от пуль и под бомбами может даже не меньше чем взрослых кинооператор хани джавхария это его камера пробита осколками израильской мины его друзья и коллеги амар мухтар и муты и ибрагим были взяты в плен израильскими командос и расстреляны. Их было пятеро организаторов палестинской киностудии, троих уже нет в живых. Это их фотоработы, летопись борьбы палестинского народа. С ценой собственной жизни они показали, что такое террор, как выглядит геноцид. Кадры, снятые в дни оккупации Израилем Южного Ливана. Это была давняя идея сионистов прихватить себе кус Ливана. Но на пути экспансионистов стали отряды палестинского движения сопротивления. стали, чтобы защитить своих соплеменников и ливанских арабов стали против регулярных израильских войск, превосходящих не только числом, но прежде всего вооружением. Ведь у палестинцев не было ни самолетов, ни ракет, ни кораблей. Центр тяжести ближневосточной проблемы переместился на территорию Ливана. Чтобы разрешить ее, эту проблему, президент Картер предложил, надо гарантировать всяческие права Израиля, обеспечить его безопасность. Как и сказал. Не права палестинцев и безопасность Южного Ливана, а именно права Израиля и безопасность Израиля. Действительно, причем тут южно-ливанские беженцы? Стоит ли труда и выгоды хлопотать о бездомных обитателях палаток? Разве так живут настоящие хозяева земли? Вот эти коттеджи израилитов, возведенные на захваченных землях, совершенно другое дело. Это собственность, это капитал, это благонадежность. Все это нуждается в защите от всяких арабов, внешних и внутренних, тех, кого не удалось выжить. На захваченных Израилем землях. Сегодня живет около миллиона арабов. Сионисты рассчитывали приручить их, подчинить своему влиянию. Однако на выборах 1976 года 80% арабов на оккупированных землях проголосовали за представителей организации освобождения Палестины. Вот как реагировала израильская полиция на лозунги арабов «Палестинская революция против сионизма» а не против евреев. Мы боремся за то, чтобы евреи, христиане и мусульмане могли жить в условиях равенства и свободы от расовой и религиозной дискриминации. Нет израильской оккупации. Да, пока организация освобождения Палестины была лишь военной организацией, на нее можно было не только клеветать, но и давить, уничтожать. Но как только она стала и мощной политической силой, сионистам стало не по себе. Скажите, кому это надо? Палестинцам? Ливанцам? Сирийцам? Может быть, старикам, женщинам, детям здесь, в Беруте? Разве они не устали от стрельбы и страха? Разве они не хотят жить спокойно, мирно, Кому нужна взрывоопасная обстановка? Какому народу? Ведь нет народов злых и добрых, как нет отроду народов-агрессоров и народов-рабов. Расизм, фашизм, геноцид не имеют национальной принадлежности. Они продукт социального уродства, порождения империализма, который только прикрывается словами о мире, гуманизме, человеколюбии. Вот вам первые ласточки после кэмп Дэвида. Империалисты и сионисты продолжают решать ближневосточную проблему, добиваться установления полного господства в этом районе привычным способом. Ракетами, бомбами. Когда же будет конец всему этому? Ведь происходит вопиющая несправедливость. Три с половиной миллиона палестинцев лишены родины. Лишены возможности создать собственное суверенное государство. Миллионов палестинцев, ливанцев, арабов принесены в жертву сионизму и американскому империализму. Пока не будут ликвидированы последствия израильской агрессии, надежного мира на Ближнем Востоке не будет, заявляет советское правительство. Единственный путь справедливого решения удовлетворить законное право всех государств и народов этого района на существование. Разумеется, прежде всего законное право палестинского народа на создание независимого палестинского государства. Дети, лишенные детства, готовят себя к новым сражениям за родину, за свободу, за независимость.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 На моем плече автомат. Не пекусь о а добре и еде. Все имущество в одной руке. И мой адрес выбит на автомате. Не могу больше терпеть, не могу. Смерть меня не страшит. Запиши мое имя история. Запиши меня Федаином вместе с Есиром. Смерть не страшна за родину.